Бисмиллах Альхамдулилахи Рамилламин, Уассалату Ассаламу Ала Ашрафилан Бия и Уалмур Салин. Ассаламу Алайкуму Рахматуллахи Варакиту, дорогие мои детишки, а также их родители. На этом уроке, на первом уроке, мы с вами узнаем, как составлять слова и выучим несколько арабских слов. Бисмиллахи Рахмани Рахим ⁇ это дом. Сегодня урок будет «Это дом». Фраза. Нам нужно научиться писать, нам нужно научиться читать, нам нужно научиться говорить по-арабски вот это предложение. Это дом. Итак, перед нами дом. По-арабски дом будет называться «байтун». «Байтун». Понятно, да? «Байт» по-арабски означает «дом». Теперь нужно сказать это дом. Для того, чтобы сказать это, в арабском языке есть слово гада. Гада. Гада. Байтун. Они говорят, это дом. Гада. Байтун. Ну давайте же посмотрим. Итак. Гада. Смотрите. Гада. Я вот так написал по отдельности все. Просто три буквы. Га, потом за, потом олив. Га, за, га, с фатхой. Га, за, с фатхой. За. И олив еще тянет. И олив тянет фатху. Га, га, это. Переводится как это. Понятно, да? Га, да. Но для того, чтобы... Научиться правильно писать, научиться правильно писать. Вы должны знать, что га, вот эта буква га, она в зависимости от ее положения в слове, она будет по-разному писаться. Если она в начале слова, если она в начале, то она пишется как вот эта вот булавка, как булавка, вот так пишется в начале слова. А если она в серединке слова, то она будет вот как будто вот этот пропеллер, то есть соединение есть. Потом вот этот пропеллер, потом дальше соединение, соединение идет. А если в конце, то она пишется вот так, как в слове Аллаха. Как в слове Аллаха, например, имя нашего Всевышнего Создателя, Аллах В конце именно вот эта буква ГА. Ага. И в слове ГАДА нам нужно сейчас, как она пишется в начале. Это вот верхняя, самая верхняя буквка Буковка, как она пишется в начале, то есть она соединение дает в левую сторону. Видите, палочка уходит. Значит, значит, давайте посмотрим. а ага, да, она у нас в начале. Значит, мы ее должны писать. Га да, понятно, да? Вот так мы должны писать это слово. Га да, ага, да. Все, теперь вы уже должны знать. Как пишется слово гада? Переводится оно как это гада. Теперь нужно сказать дом. Дом я сказал вам байт. Значит, мы говорим гада байтун. Гада байтун. Итак, получается гада гада это это гада байтун. То есть вы теперь можете на все говорить везде «это дом», «это кровать», «это дерево», «это, это, это, это в доме». доме теперь все, что хотите, дорогие детишки, все теперь говорите по-арабски. Вместо слова «это» теперь говорите «гада», «гада». Мужской, женский род – это мы уже на следующих уроках будем с вами проходить – но хотя бы сейчас научитесь вместо слова это говорить слово гада гада гада утюг гада тарелка гада стол гада гада гада все говорите гада понятно да и сегодня новое слово бейт дом давайте посмотрим как писать слово дом как писать слово бейт итак для того чтобы бейт, значит там три буквы есть. Первая ба, и она будет с фатхой, фатха наверху. Ба. Потом яй приходит, я буква, и она будет с сукуном. Й Й Й Бай. Получается бай. Ба с фатхой будет ба. Я с сукуном будет й. Бай и остается у нас Т Байтун Байтун Байтун Смотрите Т и еще Дамма Байту Здесь две Даммы должно прийти Здесь должно быть две Даммы Когда приходят две Даммы это читается как Ун Две Даммы или две фатхи» или две Кясары они будут читаться как Ун Ан In. об этом, Это мы еще придем. К этому мы еще вернемся. Но сейчас, вот смотрите, чтобы написать слово дом по-арабски, нам нужно вот так вот написать. Сначала БА, наверху палочка, потом Я, наверху кружочек, потом ТА, буковка ТА, и у нее две запятушки. Получается БАЙТУН, БАЙТУН. Понятно, да? БАЙТУН. Итак, «ба» тоже она по-разному пишется. В начале слова, в середине слова, в конце слова. Но мы с вами сейчас будем разбирать только, как она пишется в начале. Потому что в слове «байт» она в начале пишется. Так ведь? И пока мы с вами разберем только начальное. Значит, она хвостик, свой левый хвостик, выпрямляет и соединяет. И присоединяется к ней какая-нибудь буковка. Вот так будет писаться «ба» в начале слова. «Ба». Дальше «я» у нас есть. «Я» у нас, мы сказали «я» в середине слова. Значит, в середине слова она тоже будет вот так писаться. Соединение справа, соединение слева. Она соединяется спереди стоящей буковкой и с той, которая после нее. Она соединяется. А две точки становятся под палочкой. И получается вот такая вот «я» в серединке. «Я» в серединке вот такая. Понятно, да? Далее, буква ТА. Буква ТА. Мы же сказали БАЙТУН. Да? Значит, буква ТА. ТА в конце. Как пишется ТА в конце, смотрите. Соединение и потом ТА. Соединение и буковка ТА. Получается, теперь мы умеем писать БА в начале, Я в серединке, ТА в конце. Давайте же теперь их соединим, эти буковки. У нас получается, что б ба", БА с ФАТХАЙ БА. Я с Сукуном. Та и Дамма. Две Даммы. Тун. Теперь давайте их всех соединим. Давайте соединим. Получается БА. Вот так в начале пишется. Я в серединке пишется. И ТА в конце пишется. Смотрите, как произошло соединение всех трех букв. И получается у нас сейчас, смотрите, байтун байтун дом байтун байтун дом это по-арабски будет байтун иногда арабы они, последние буквы, они проглатывают, не произносят получается байт они читают байт гада байт вы можете читать и так и так и произносить и и читать гада байтун или гада байт на этом уроке мы с вами прошли Два слова: гада и байт. Итак, гада байт или гада байтун. Понятно, да? Гада байтун – это дом. А вот другой байт. Смотрите, а вот другой байт. Ва байт. Ва – это как и переводится. Ва, ва и фатха, ва. байтун. Ва гада байтун и это дом. Это дом и это дом. Понятно, да? Вагада байтун. Гада байтун. Гада байтун. Байтун байтун. Сегодня мы с вами прошли гада и байтун. Запомните их раз и навсегда. Как они пишутся, как они читаются, как они произносятся и что они означают. Это ваше домашнее задание. На следующем уроке мы уже перейдем к новым заданиям. Иншаллах. Субханакаллахума. каллахума в обе хамди кашкаду аль-лайда анта оставь и рука вату были ада ага дорогие детишки вам нужно много раз повторять это предложение и говорить ада байтон ага байтон ада ага-добой красивый ада добой далекий ага байтон мой байтон Гада байтон, дедушкин байтон, бабушкин байтон, родители байтон. Постоянно говорите везде. Байтон, байтон, байтон, байтон. И тогда это слово вы запомните на всю жизнь. Байтон, бай бай гада байтон. Ва за байтон, ва байтон. Синенький байтон. Двухэтажный байтон. Дверь какая большая у байтон труба даже есть водосточная у байтон перед байтон стоит скамейка со столом а также всякая посуда перед байтон стоит и окошко большое у байтон и наверху на втором этаже у него там окошко еще у, у этого байтуна. и еще перед байтуном а, дорожка есть красивая такая плитка и здесь еще видать камин свой у этого байтуна. Везде везде везде старайтесь теперь говорить байтон байтон байтон понятно да дорогие детишки. тогда вы это слово запомните на долгие на долгие на долгие года байтон байтон байтон Гада байтон это дом Гада bουν гада байтон гада bайтон старайтесь сразу это много-много-много раз повторять и это дом, и байтон и это дом, и это дом, понятно, да, мои дорогие детишки? Тогда вы быстро возьмете арабский язык и будете знать его лучше ваших родителей. Баракаллофийком, джазакумулахайрам.